НКО не НЛО. Когда мы слышим слово НЛО, то сразу представляем себе летающую тарелку. А в ней зеленые человечки. И хотя никто их никогда не видел, все про них знают. А что мы представляем, когда слышим слово НКО? НКО — это некоммерческие организации, и в них работают люди. Совсем не зеленые, а очень даже настоящие. Только мы не всегда их видим. Но стоит присмотреться, и мы с удивлением обнаружим, что некоммерческие организации создают уникальные возможности для каждого из нас. В некоммерческих организациях можно получить полезные знания. В некоммерческой организации можно получить жизненный и профессиональный опыт. В некоммерческой организации можно встретить людей, близких по духу, которые станут настоящими друзьями. Оказавшись в трудной ситуации, можно обратиться в некоммерческую организацию и получить бесплатную поддержку специалистов. Некоммерческие организации предоставляют самые разные услуги для взрослых и детей – обучающие, развивающие, реабилитационные. В самых сложных случаях именно в некоммерческой организации можно получить благотворительную помощь, продукты и лекарства, предметы быта или средства на срочную операцию. В некоммерческой организации можно найти дело по душе, раскрыть свой талант. В некоммерческой организации можно реализовать свои профессиональные амбиции. В некоммерческой организации можно найти по-настоящему интересную и при этом оплачиваемую работу. Заходите на сайт www.nko.ru, чтобы узнать больше про некоммерческие организации.